Мы продолжаем создание инвентаря и э, сейчас мы будем создавать добавление предмета в инвентарь. Э, давайте сразу заготовим функцию add item to inventory. На input нам нужен item to add. Тип у нас слот структура. И мы можем сразу сделать сплит строкпины. А, давайте сделаем break item структура. И stack сделаем branch. В случае, если у нас предмет стакается. И в случае, если у нас предмет не стакается, что будет происходить? Uh, так также нам понадобится функция create stack uh, здесь на вход также понадобится item to stack. И функция Prepare Inventory. Так, адд to Inventory. Здесь сразу сделаем хайт. Лишнее мы спрячем. Так, давайте сюда сделаем сразу функцию Create Stack. И здесь нам нужен getItemToAdd, get это у нас input нашей функции itemToAdd, да, мы его можем вызвать как переменный. Сразу добавим returnNode. И здесь э, на выход подадим success. Так, в этой функции что нам нужно? Нам нужно set array элемент от нашего getInventory. Айтем нам нужен get, нет, нам нужен get copy. Хотя, хотя, хотя нам нужен find, find item. Здесь давайте make Слот. Структуру. это у нас будет индекс item to stack мы будем подавать наш item так давайте это как-нибудь э, сделаем покомпактнее чтобы мы не путались в этом всем поставим галочку success если стак нет то мы добавляем предмет от uh, to inventory чтобы мы это мы пока отключим и сейчас мы сделаем get inventory add нашему массиву что мы добавляем мы должны добавлять структуру слота add item to add снова да то есть мы добавим в наш инвентарь какой-то объект а следующее что нам нужно это соответственно сам объект у меня здесь есть объекты, кубики, так, open blueprint, и также нам понадобится инвентарь, так, где где это у меня? BPI interact, в принципе по interact у нас есть урок да как его делать ну вкратце я сейчас объясню но вы на канале можете найти этот урок это в принципе он называется interact actor если нажать поиск по каналу то вы найдете этот урок создается это следующим образом blueprint blueprint интерфейс вы кликаете открываете его у вас будет функция называть ее interact и на вход подаете player то есть вашего игрока в данном случае и в персонаже так у нас есть interact trace как это делается от камеры мы выпускаем trace стандартный trace здесь ничего нового я думаю так здесь у нас trace by channel сферический trace дальше мы хитектор проверяем на does implement interface то есть если в этом объекте есть интерфейс bpi interact если true мы записываем в переменную да? а если false то мы проверяем эту переменную на валидность если она валидна то мы ее обнуляем так сделано взаимодействие и на event tick на данный момент она у нас находится так, сейчас я найду tick вот у нас стоит на tick interact trace до да? каждый tick мы Проверяем, если этот объект и если этот объект есть, то что мы будем делать. Так, нам нужен Interact. Uh, у нас происходит следующее. Uh, единственное, что я здесь на сервере делаю, поскольку у меня будет репликация, uh, создан add Custom event. И у этого ивента uh, репликация стоит Run on сервер и дальше мы проверяем interact item если он валиден то мы проигрываем функцию interact а, от себя то есть player self. А, и на interact у меня это клавиша E, создан input action а, мы вызываем сервер interact а, теперь давайте перейдем в наш объект Класс settings и здесь вам нужно будет ADD нажать и добавить BPI Interact, у меня он уже добавлен И дальше мы просто вызываем Так, это не тот объект Дальше мы просто вызываем Event Interact Вот он И записываем Promoted Variable нашего игрока и после того как мы записали нашего игрока, да, мы можем сделать следующее. То есть из этого игрока мы можем достать инвентарь System. Либо же мы можем достать get component by class и выбрать здесь наш инвентарь то есть есть два варианта и здесь вызвать функцию add item to inventory либо же вызвать отсюда add item to inventory и теперь нам нужно будет в этот объект соответственно добавить переменную типа слот структура Сделаем Promote to Variable. Давайте назовем Item Info. И здесь мы уже можем ввести имя этому объекту. Давайте ведем не знаю, Base Item. Картинку. Ну, такую давайте вправо. Вес пока мы не просчитываем. Stack оставляем false, description нам не нужен. QAлити поставим один. И теперь давайте все сохраним. Эти кубики я уберу. Interactable item. Давайте поставим какой-то меш, чтобы мы могли с ним взаимодействовать. И я хочу убрать из инвентаря э, тестовый объект, который здесь есть. Нажать play. Мы видим кубик. Жмем E. Открываем инвентарь. У нас есть base item 1. А, так. И также давайте после того, как мы добавили в инвентарь объект мы его удалим со сцены в случае, если мы его добавили к себе в инвентарь если success true то мы будем делать destroy actor вернемся в inventory system так, так мы пока что ставим мы его сделаем в следующем уроке так если true да мы делаем true если стакается предмет то мы пока что ставим false жмем play открываем инвентарь у нас он пустой поднимаем объект объект исчез жмем i у нас есть объект в инвентаре да, и мы уже что то можем с ними сделать к примеру по нажатию так Давайте создадим сразу функцию Calculate Weight, где мы будем брать item to add, слот структура У нас есть здесь weight. Мы будем брать вес нашего инвентаря, GET, делать плюс вес нашего предмета, так и записывать соответственно в current weight. Но только в том случае, если, если меньше, если сумма нашего веса предмета и в инвентаре предметов будет там, branch меньше, чем max то тогда мы записываем. Если нет, да, то мы ничего не будем делать, В принципе. И добавление веса, так, add item. Мы пока что поставим сюда. Так, play у нас 0 листа 100. Так, единственное, что мы не указали вес. Давайте укажем вес по дефолту. А, вес, давайте, ну, 10, пускай будет. Откроем у нас 0. Поднимаем объект. У нас вес 10 и 100. Да, все работает, все прекрасно. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Если есть желание поддержать канал, ссылочка будет в описании. И всем пока.